Друзья, коллеги, добрый день. Слышно, видно, все нормально со звуком, с видеоконавируем. Если вижу, вот, даем работу. Сегодня наш формат мероприятия в основном, он гибридный, но преимущественно дистанционный формат. У нас уже, я говорил, подключились, подключились не только регионы, но и наши друзья из зарубежья и мы им сегодня тоже предоставим возможность естественно в приоритетном порядке выступить Алло, добрый день алло, алло. как слышите? Слышим отлично, по крайней мере мы здесь в аудитории слышим, да, отлично вас Могу выступать? Да, с удовольствием я хотел, я хотел бы поприветствовать всех участников круглого стола и как министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак. Я хотел бы пожелать участникам всем, конечно, успехов в этом труде непростом, но нужно всем, в том числе в здравоохранении. На себе мы сегодня это ощущаем, и поэтому тот опыт, который в регионе имеется, я хотел бы маленько поделиться информацией о нашем опыте. Выбор приоритетной модели развития государственной системы здравоохранения в субъектах Российской Федерации обусловлен необходимостью установления эффективных организационных и экономических механизмов оказания медицинской помощи населению. И это предопределяет изменения нормативно-правовой базы в области здравоохранения с участием подготовленных, квалифицированных кадров в сфере медицинского права. Учитывая тенденции в сфере здравоохранения, в феврале 2018 года на совместном совещании Министерства здравоохранения Водморской Республики, Союза медицинского сообщества, Национальной медицинской палаты Водморской Республики и Ижевского института филиалов Всероссийского государственного университета юстиции, Российской Правовой Академии Минюс России принято решение о разработке специальных программ по обучению медицинских работников юридическим дисциплинам. Устные договоренности были закреплены в соглашении о трехстороннем сотрудничестве. В середине 2018 года две программы по специальности юриспруденция, уровень магистратуры, профильная направленность юриспруденция в области медицины и программа курсов переподготовки медицинских работников, юрист в области здравоохранения были представлены на заседании комитета по здравоохранению Государственной Думы Российской Федерации. Обе программы получили одобрение. Первые 28 магистрантов-медиков среди которых и руководители Республиканского Минздрава, и главные врачи медицинских учреждений Удморти и соседних регионов, медицинские работники органов учреждений системы здравоохранения, преподаватели Ижевской медицинской академии, приступили к учебе уже 1 сентября 2018 года. Интерес и успешность обучения магистратов, медиков подтверждался их активным участием в научных мероприятиях, как научно-практической конференции «Актуальные вопросы правового регулирования», Медицинской деятельности, вопросы теории и практики, прошедшие в октябре 2018 года, участвовало уже более 100 человек, в их числе и магистранты первого курса родинной направленности, юриспруденция в области медицины. В декабре этого года магистранты участвовали в научно-практической конференции актуальные проблемы юридических аспектов медицины с научными работами по актуальным проблемам нормативно-правового регулирования медицинской деятельности качеству оказывают медицинских услуг населению, защиты конституционных прав пациентов и медицинских работников уже выступали магистранты первого курса. Особое внимание медицинского сообщества было привлечено к состоявшейся в столице Удмуртии в апреле 2019 года международной научно-практической конференции на тему актуальной проблемы правового регулирования медицинской деятельности, вопросы теории и практики с участием наших немецких гостей. Это председатель стоящего судьи Высшего земельного суда Саксонии Федеративной Республики Германия и руководителя правового департамента Министерства внутренних дел Федеральной земли Саксония, советника министра. Несмотря на ограничительные меры, в прошлом году, в апреле 2020 года, Министерство здравоохранения Турморской Республики Ижевский юридический институт инициировал проведение межвузовской онлайн конференции на тему актуальные проблемы юридической ответственности за распространение новой коронавирусной инфекции. Российский и зарубежный опыт. В научном мероприятии участвовали более 120 человек. Кроме того, в июне 2020 года магистранты медики стали активными участниками международной научно-практической конференции Страховая медицина. Правовые проблемы теории и практики в условиях пандемии. Все это было очень актуально в этот период. По итогам прошедшей конференции и научно-исследовательских семинаров выпущено 6 сборников научных трудов по программе юриспруденции в области медицины. Следует отметить, что в процессе обучения магистранты медики провели несколько исследований по таким темам, как профессиональное выгорание и деформацию медицинских работников, причины возникновения, сохранение своего здоровья, право или обязанность граждан. Выводы по этим исследованиям были представлены на научно-практических конференциях и включены в сборники научных трудов и представляют интерес Министерства сообщества в целом. В период обучения магистраты-медики прошли несколько стажировок, в том числе международных. Так, в мае 2019 года такая стажировка состоялась в Германии, в городе Мармур. Следственное управление Следственного комитета России Подморской Республики в июне 2019 года прошли практику 13 человек в Национальной медицинской палате в Республики, 11 человек в юридической клинике института. Проведено более 150 юридических консультаций с пациентами. Кроме того, магистранты второго курса активно участвовали в судебных заседаниях в качестве консультантов. В феврале 2021 года состоялся первый выпуск магистров набора 2018 года. Учитывая приоритетность разрешения медицинского конфликта путем медиативных техник, на втором курсе по программе дополнительного профессионального образования медиация в области здравоохранения базовый уровень прошли обучение 11 главных врачей Музейской республики Московской и Сахаринских областей, а также республики Сахарицки. В настоящее время выпускники этой программы самостоятельно оказывают юридическую помощь медицинским работникам и пациентам на этапе внесудебного, досудебного и судебного этапа разрешения конфликтов для достижения мировых соглашений. Актуальность Магистрской программы по профильной направленности юриспруденции в области медицины, ее предметная насыщенность, а также активное участие магистрантов в научных мероприятиях, позволило осуществить наборы на первый курс еще 44 медицинских работников в 19-20-х годах. Работа в данном направлении нами будет продолжена. Поэтому вот этот опыт, которым я хотел вами поделиться, хотел о нем как раз и сказать. Спасибо за внимание. Благодарить хотели руководство Удмуртской республики лично министра за ту активную позицию, которую он занимает, потому что мы понимаем, что без поля руководства, да, чиновников такого уровня, целый ряд программ, особенно в регионах, запустить бывает крайне сложно. А если они запускаются, то они должны быть определенно востребованы. Вот здесь как раз очень важно, что и программа, да, и востребованность тех специалистов, которые обучаются. Я надеюсь, что, сказать, это начинание будет дальнейшем развиваться, и мы, насколько можем, я надеюсь, тоже в какой-то части включимся, да, поддержим, и, так сказать, проводить, нам какие-то совместные будущем ситуации с пандемией, она все-таки стабилизируется, да, какие-то научные... возникают тоже можно и нужно своевременно, эффективно, без болезни, насколько это возможно, да, решать. Чтобы не было вот, противопоставления, да, врач юрист, пациент-врач, ну и так далее. Поэтому это очень важно, когда мы движемся, так сказать, в общем направлении, и есть движение между медиками и другими специалистами. Еще раз благодарю за сказать, очень важный доклад, и мы это наблюдаем по росту уголовных гражданских дел. Там очень важное начинание, благодарим. Но мы движемся дальше. У нас, знаю, что подключились наши коллеги из Республики Беларусь, профессор Потапнев, я видел, что он там завершит, у нас и подключился, и мы даем возможность ему... Выступить с докладом. Прошу извинения на одну минуту. Я техническую помощь попрошу. Это, это нормальная ситуация в этом режиме, да, что мы все здесь так да, работаем. Последний, последний уже да, практически год, вот, даже чуть позже.